Игорь Мерлин представляет. Так, всем привет, дорогие друзья. С вами Игорь Мерлин. Угу. Слышно ли меня? Хорошо. Алло. Да, все слышно. Отлично. Олеся у нас... Сегодня пришла. Отлично. Хорошо. Ну что, тогда, в принципе, начинаем. Какие Конечно. вопросы? Конечно. Сейчас я, выписала, сейчас я выписала вопросы. Немножко. Вот вроде бы такой простой вопрос, но не смогла себе его ответить. Как на стоимость жизни и идеальный денежный потолок? То есть там очень вышли прям похожие цифры да вот как связано дело в том что мы это определяем для того чтобы понять как внутри меня все это распределяется это это как любовь вот почему она возникает откуда берется и вот когда когда у нас идеальная жизнь и идеальный денежный потолок почти совпадают это значит что у нас как бы все правильно распределено внутри понимаете что ну, бывает у людей так, там, им кажется, что там денежный потолок там, 100 миллиардов долларов, а когда стоимость идеальной жизни там 200 тысяч рублей, тогда большой отрыв. Это означает следующее, что сознание, оно не понимает вот тех больших цифр. Как правило, у людей, у которых денег мало, они не понимают большие цифры, они не понимают, сколько это. Люди, у которых не было, например, никогда в руках не держали 100 тысяч долларов, для них это вот что-то вот, с одной стороны, это что-то запредельное, а с другой стороны, они просто оперируют этими цифрами, потому что их никогда они не видели. Это, знаете, как, как когда я впервые в жизни увидел танк настоящий, я просто испугался, ну, серьезно, был уже взрослым, ну, в армии, там, на учениях, первый раз увидел танк. И в кино то, что я смотрел, это было одно, а когда его вот так постоял, когда он проехал Т-80 рядом, пронесся, я был в шоке. Я думаю, как, как, как можно с таким воевать вообще против такого? И тогда я начал понимать, что это такое. Вот то же самое здесь, вот с этими потолками. Люди часто не понимают, что там вот большая цифра – это совсем другая энергия. Не просто вот хочу миллион, а на самом деле не понимают, что такое миллион. И вернемся с небес на землю. То, что, Олеся, вы сказали, что у вас там они почти совпадают, это, это хороший показатель. Все. Нормально? Так. Вопрос. Да. Вот как преодолеть страх принятия решений после череды неверно принятых решений? Никак. Никак. На самом деле... Вот что такое принятие решения? Принятие решения – это когда мы с завязанными глазами делаем шаг в никуда. Мы не знаем, что там будет, как там будет. Но э, есть такая хорошая пословица – «Лучше жалеть о том, что сделал, чем жалеть о том, чего не сделал». Дело в том, что когда мы на пути, мы идем, делаем эти шаги, все равно потом подсознание начинает тренироваться и выбирать, ну, как говорится, интуиция начинает работать, специальное упражнение есть на это, начинает выбирать именно те решения, которые нам подходят. Мы даже не знаем, почему мы приняли эти решения, но они нас ведут к цели быстрее. С другой стороны, есть такое понятие, как есть такое понятие, как все. Ну, есть говорят, что не буду про это, скажу про другое, что есть такое понятие. Каждое наше действие, оно нас чему-то учит. И вот даже неправильные действия нас учат часто больше, чем правильные. То есть, когда человек прошел, все гладко, он не понимает. Как я много лет назад сдавал на права, да, и у меня попалось, я проехал, было два зеленых светофора, там, ну, тронулся, остановился, сдал на права. Но потом, когда реально сел, начал ездить за рулем, это было совсем другое. Понимаете, о чем я говорю? То есть это как… Представьте, что вам необходимо сделать этот шаг по-любому. Какой вы сделаете, не надо себя гнобить, что вот я неправильно решила. Просто нужно вовремя подкорректировать. А что нужно для того, чтобы вовремя подкорректировать? Необходимо принять другое решение, можно сказать, корректирующее. Вот и все. Понятно? Или не очень? Ну, в целом понятно, спасибо. Вот, ну, еще хочу сказать вот по поводу принятия решений. Я вам там давал кое-какие упражнения, как, как надо принимать решения. Их, их очень много, этих упражнений. И сейчас повторюсь, вот мое любимое упражнение, которое я даю, которое даю своим ученикам очень часто – это на скорость принятия решения. На скорость принятия решения, но решений маленьких. Каких? Допустим, проснулся с утра э, там, босиком или тапочки, и говоришь, я принимаю решение босиком по комнате прошел. Какое? Полотенце или халат? Одеваю халат. Да? Принимаю решение чай или кофе. То есть быстро. Вот такие решения принимать быстро. И когда вы научитесь принимать решения быстро, это ведет к чему? Это ведет наше сознание к тому, что оно начинает как бы предугадывать правильное решение. Как это происходит? Если у нас, например, мы принимаем маленькие решения, раз мы приняли правильно там чай, кофе, ну пьешь и все, там чай, и пью чай, да, или там морковный сок. И сознание привыкает к тому, что да, я победитель, и надо себя Обязательно хвалить за маленькие победы. За маленькие победы надо себя обязательно хвалить. О, я, так, я такая молодец, я сегодня выспалась, или я такая молодец, я успела вовремя. Или я такая молодец, я вышла и взяла зонтик, и дождь пошел. И э, когда вы себя благодарите, свое сознание, подсознание, оно начинает вот, э, как бы это использовать. Оно ну, в кавычках, конечно, хочет, чтобы его благодарили и начинает принимать те решения, которые вам подходят. И еще такой момент по поводу решений. Есть тоже очень важный момент, что иногда для того, чтобы дойти правильно до определенного какого-то результата, просто необходимо пройти неправильное решение. Они в этот момент, они нас учат, они дают нам уроки. Наши, наши отрицательные, ну не отрицательные, любой результат, он есть результат. Даже когда его нет, он все равно результат. Так вот любые шаги к результату нас чему-то учат. Нас учат к тому, как правильно идти. Или учат к тому, как неправильно. Вот из этого и складывается, что называется, жизненный опыт. Но когда мы это делаем неосознанно, то есть тот человек живет, принимает решение чего-то боится, чего-то не боится, ему кажется, что вот все неправильно, вот я вышла замуж не за того, или там поехала не туда, или вот работаю на нелюбимой работе. Казалось бы, это неправильное решение. Но в следующий раз, когда этот человек принимает правильное, ну, неправильное, а вообще решение, он, он у себя внутри, он создает другую картину. Он уже понимает, что если я сделаю вот так, тогда будет неправильно. Тогда делает другой шаг. Он тоже может быть неправильным. Третий шаг. Но здесь, в этом во всем, самое главное, Олеся, это действие. То есть нужно двигаться. Нужно двигаться. Обычно я еще привожу метафору, когда человек заблудился в лесу. Вот человек заблудился в лесу, он может сидеть под деревом и умереть с голоду. да. А он может идти. Он может определить там солнце, на, на восходе это восток, там еще по каким-то помху, по пням, вот определить, в какую сторону идти. И начинает идти. Да, он прошел к болоту, он обошел болото. Но если он э, будет идти, он рано или поздно выйдет. Но если идти он не будет, то рано или поздно он умрет с голоду и с холоду. Ясно? Я объяснил. Да, спасибо большое. Да, спасибо. Есть еще вопросы? Да, можно? Здравствуйте всем. Приветствую, Людмила. Как себя хвалить? Вот я, значит, для себя такой инсайд отрицательный, а может быть положительный. Значит, я проработала всю жизнь в НАМИ, Психолог, постоянно, так сказать, с работодателем. А теперь я сама себе хозяин. Угу. Я для себя Плохой я начальник для себя, что я не могу себя там чем-то как-то заставить, и плохой я исполнитель. Как же я себя должна вот тут хвалить? А, хороший вопрос. Значит, здесь Людмила, вот как работает. Я вам открою тайну, что нельзя себя ругать никогда. Вот когда вы перестанете себя ругать. Вот представьте себе, что рядом с вами животное какое-то, ну собачка или кого кошечку любите, и вы ее постоянно ругаете, вы ее постоянно ругаете за мелочи, за всякие, ругаете за все подряд, но не хвалите никогда. Что вырастет из этого животного? Из этого животного вырастет злобное, хитрая какое-то алчное существо, которое будет вас обманывать, которое будет прятаться, будет жрать что-то такое. Вот. И вы будете все больше и больше его ругать. Вот то же самое с подсознанием происходит. Вот почему, например, вот при воспитании детей, вот у евреев в семье, у них принято детей хвалить. Ребенок с самого детства, он слышит, ты самый лучший, ты самый умный, ты самый красивый, ты... Со они всегда ему говорят, что он самый лучший, самый лучший, самый лучший. И тогда он вырастает, и действительно в чем-то он становится лучшим. Это не говорит о том, что самым красивым, самым умным. Но если в некоторых там, религиях и так далее начинают гнобить детей, ругать, ну не обязательно в религии, вот так заведено ругать, вот за все ругать. Он во всем виноват. Кто не так сделал, не так руки помыл, не туда пошел. Вот. Представьте, если ребенка все время ругать или хвалить. Что из этого вырастет? То есть в одном случае один человек, в другом случае другой человек. И вот здесь еще раз вернусь к тому, что себя ругать нельзя. Себя ругать нельзя. Надо себя подхваливать. Как подхваливать? Каждый день. Нужно находить те слова, которые бы вас поддерживали. Вот для этого я помню, раньше у меня была такая онлайн-практика. Мои все-все ученики, ну, тысячи, наверное, тысячи писали. И я просил их заполнять так называемый журнал успехов. Журнал успехов – это что такое? Это каждый день записывать свой какой-то успех любой даже маленький успех но опять-таки сегодня приводил пример вам удалось куда-то вовремя попасть вы прям в тетрадочку или на листик или или в google документ пишете там такое число я вовремя пришла там на планерку вот. второе там на, на следующий день за что же себя похвалить надо искать искала искала нашла ага Сегодня я там купила там вот это вот, то, что давно хотела. Похвалите себя за это. Даже если в день вот такая маленькая происходит вот штуковинка, когда это накапливается и происходит такой процесс, рано или поздно настроение падает у человека. То есть что-то плохо, что-то все нехорошо, голова болит в костях ломота. вот что-то там и жрать охота да как говорится в армии так ага, вот вот значит и что надо делать когда совсем какая-то апатия вы этот журнальчик открываете ваших побед и начинаете читать его и когда вы начинаете его читать ваше состояние внутреннее изменяется то есть вы начинаете как бы видеть, что, ну, как бы не все так и плохо, да. Но в этот журнальчик надо записывать только победы. Нельзя сюда вот, сегодня плохо, сегодня это не получилось. Нужно записывать то, что получилось. И вот эти победы, эти победы, они будут вам все время давать энергию. И будут все время исправлять энергетический фон, когда все проваливается, когда то не получается, это не получается. А вот у вас, я там села обзванивать, да, из 10 обзвонов мне там 10 отказали. Ну все, капец. Ну за что себя хвалить? Надо, а, а, а, а, я бы нашел как. А зато я сегодня выполнил план 10 раз, а, совершила 10 звонков. Это же победа, конечно, победа. Раньше я думал, ну ладно, 3 звонка там кому-то еще. А тут я 10. Даже если не 10, даже 7, даже 5, я все равно совершила 5 звонков. Получила 5 отказов. И обычно, когда вот эти отказы приходят, ну, я сейчас людям рассказываю, потому что я знаю, чем она занимается. Вот эти отказы, когда приходят, знаете, как можно говорить? Это их проблемы, что они не увидели новую возможность. Они мои. Я все сделала правильно. Я донесла... Этому человеку вот это, вот это, вот это. Я открыла новые возможности перед этим человеком, а то, что он не воспользовался, это его, как бы тараканы. Ну, у меня зонтик, я говорю: вот возьми зонтик, и ты, ты не, никогда не промокнешь, ты, ты всегда будешь э, сухо будет тебе и, и тепло. Нет, человек не хочет, отказывается. А я уже, говорит, брал когда-то зонтик, а он сломался. Вы говорите, ну ладно, да-да, нет, нет, следующий. Вот такой, вот такой перебор. И поэтому мораль сей басни такова, Людмила, что необходимо найти, за что себя похвалить. Найти, за что себя похвалить. Каждый день. Да, слушаю. Благодарю. Угу. Нормально? Благодарю. Лучше можно стало. Еще Нет, как? Конечно, можно. Мы тут что, собрались? Слушаю. Да, да, благодарю. Вопрос примерно такого порядка. Вот, значит, мы должны себя беречь, свое здоровье, организм, чтобы высыпался, напитывался и гулял. И тут вдруг появляется какой-то проект, и ты горишь этим проектом. Сон, как рукой с него, и спишь там какие-то несколько часов. Вот что это? Все-таки организм находит какой-то ресурс, энергию, черпает из этого горения? Или все-таки надо затоптать это горение и высыпаться? <свят> Один раз выпил ликеру, он ему так понравился, что он начал его пить каждый день литрами. Здесь, как обычно, Людмила, необходим разумный баланс. Разумный баланс, помните метод весов, я вам рассказывал. Вот, конечно, хорошо все горит, но если я сейчас не высплюсь, завтра у меня день пойдет кувырком. И поэтому здесь играет роль планирования, то есть в любом огненном процессе нужно планировать и особо планировать свой отдых. Отдых надо планировать обязательно и планировать не тот отдых, о котором многие думают, когда я сейчас рассказываю. Думают, вот отдых это значит раз в год куда-то поехать, там бухать по черному и жариться, значит, на солнце до темно-коричневого цвета. Нет. Отдых нужно выделять себе время на отдых ежедневно. Например, примите себе за правило хотя бы один час. Это не важно, работаете вы где-то, не работаете. Хотя бы один час в течение дня рабочего отдыхать, побыть овощи, то есть все бросить. Даже если вы понимаете, что много дел, нужно понимать, что когда вам там 19 лет, 20, это... это Одна энергия, когда там 50-60 с плюсом, и это другая энергия. И поэтому необходимо своему телу вот этому вот давать отдыхать. Но чтобы давать отдыхать, нужно это планировать. То есть получается, что вы когда работаете, вы не просто устали там, да, все уже, когда сил нету, значит, ложка выпадает из уставшей руки, все, значит, а вы говорите, вот у меня запланированный отдых. И этот отдых можно разбить на части, можно целиком, когда есть такая возможность. Люди, которые на работе работают, или которые там, вот я же работаю с разными топ-менеджерами, он говорит, как я уйду, когда у меня там 500 человек, меня хотят, целый день там разрывают на части, я там принимаю столько решений, где я буду час брать отдыхать. И тогда возникает опять чаша весов. да? Если я не буду отдыхать, каким я буду в конце дня, каким я буду к концу дня и какие я приму решения. Либо мне нужно отдохнуть. Вот я делал следующим образом, я про это рассказываю. Я работал там, директором одного, одной конторки. Вот. И что я делал? Я просто в обеденный перерыв. А там совет директоров, большая компания, очень... Вот группа компаний савва такая была раньше москва энергетическая улица дом 6 Адрес. то есть там большая корпорация в ней много много компаний что около 20 было и мы как там все там владельцы, там и так далее мы ходили значит на обед собирались там в ресторан и ходили там в ресторан обедать вот. И, э, ну, я понимал, что вот эти все обеды, все хорошо. Я старался это быстро сделать, избегал. Что я делал? Я быстренько там, хотя это не очень, может быть, полезно, быстренько там кушал или вообще не кушал. И э, что делал? После обеда я обходил там квартал есть, там в Москве, там рядом с этой энергетической улицей, там есть промзона, и там я ее обходил быстренько, чтобы так немножко себя это вот обед протрясся, вот, и потом э, э, садился в свою машину, отъезжал, там было несколько мест, куда я отъезжал, и просто выключал телефон, расслаблялся и дремал. Подремать удавалось, может быть, 15 минут, когда, ну, с учетом того, что я поел там 15 минут, 15 минут походил, и 30 минут у меня было где-то. Я выключал телефон и, значит, вот. Потом, когда нас перевели в другое, в другое здание, там уже с директорами и там тогда с сотрудниками мы ходили на обед, но я им все время говорил, говорю, за обедом мы не разговариваем о работе никак. Говорите о доме, о чем угодно, чтобы их, как говорится, немножко пере, перенаправить их сознание, чтобы они отдохнули от рабочих задач. И там быстренько поел, сел в машину, и меня тогда спрашивали, говорит, Игорь, а почему тебя на обед никогда нельзя поймать? Ты где мои там эти боссы? Я говорю, я сплю. Они говорят, как сплю? Вот, как-то с генеральным директором мы сидим, он говорит, ну как ты спишь в рабочее время? Вот, и тогда я ему рассказал, ну, я тогда еще не так был продвинутый, продвинутый это был 2000 год где-то, да, уже порядочно времени. Но я уже тогда проводил всякие тренинги, вот. И э, когда я этому генеральному директору рассказал, он говорит: "Блин, Игорь, на самом деле я же задыхаюсь". Вот, я говорю: "У тебя же секретарь есть, ты ей сказал, дверь закрыл, что-то занят. У тебя диван стоит кожаный в кабинете, прилег, подрымал и все будет хорошо". Поэтому. Для того, чтобы были силы, еще раз вернемся, вернемся, Людмила, к нашим Барановым, для того, чтобы были силы, необходимо планировать как работу, так и отдых. Даже если горит внутренний огонь, не горит внутренний огонь, надо все равно это планировать. Почему? Как говорила моя наставница, сегодня с нами происходит то, о чем мы думали вчера, а завтра произойдет то, о чем мы думали сегодня. Ну, имеется в виду, планировали, конечно. Если не планировать отдых, его никогда не случится. И вернемся еще ближе. Значит, Людмила, необходим разумный баланс. Огонь горит, конечно, нужно делать. Но надо понимать, что если в таком режиме я буду работать там, много дней подряд, то через, там, какой, через месяц может случиться кризис. Знаете, как работает вселенная? Она говорит, вот ты дофига работаешь, на тебе болезнь, отдохни так людям. И э, вы даже можете вспомнить в своей жизни, что вы что-то делали, там, то, всю этот бах, болезнь. Болезнь, она для чего дается? Для того, чтобы человек задумался, что нельзя в таком темпе это делать. Ну, от возраста еще, конечно, зависит. Но вот э, в нашем э, таком возрасте, во взрослом, вот так работает что организм, подсознание заставляет даже иногда бывают такие болезни, непонятно, что сил нету, как бы, а -а -а, и все. Почему? Ни заразы, ни кашля, ничего нет. А раз как-то все вот приугасло. Поэтому Людмила необходимо планировать отдых обязательно. Спасибо большое, многое отозвалось. Круто. Благодарю. Да, спасибо. Олеся даю возможность спросить, а то у меня еще один вопрос есть. Ну, как, как угодно. Олеся. Людмила, вы спрашиваете, я уже спросила все, когда была самая первая. Ага. Так что вас послушайте. И потом я вам кое-что расскажу еще. Угу. Да, Хорошо, вот у, меня, у меня маленький вопрос. Спасибо, Олеся. Э, Игорь, вот смотрите, Посчитала я свои, там у меня получилось не 101 желание, а все 115. Угу. И я их все оценила, и такая сумма у меня вышла, хорошая. Так но... что один миллион 551 миллион пятьсот тринадцать тысяч девятьсот пятьдесят. Что дальше? А -а -а -а дальше, конечно, это в наш курс не входит, но для тех, кто самый смелый. Значит, с этим что работать? Для чего? Вот в нашем курсе дано, чтобы вы оценили это все, а для того, чтобы вы привыкали к тому, что ваше желания стоят дорого. И раз мои желания стоят дорого, значит, я стою дорого. Вот это главный такой вот вывод из того, что из этих желаний. На самом деле, эти желания прописываются для чего? прописываются для того, чтобы понять, от каких меня прет больше, от каких нет. То есть вот в этом большом списке есть желания, от которых меня прет. А есть, я вот пишу, вроде хочу, вроде не хочу, то есть оно никак. Потом, вне зависимости от стоимости, необходимо пересортировать это все как бы по убыванию важности для вас. То есть на первом месте самые важные желания, которые больше всего дают энергию. И дальше те, которые меньше, меньше, меньше, меньше, меньше. Понятно, да? То есть вот дают вот эту энергию. И тогда, тогда наша задача почувствовать вот эти 10 желаний. Почувствовать их. И опять-таки, знаете, здесь бывает тоже двояко. Надо разбираться. Это уже как бы с каждым желанием надо разбираться. Некоторые желания, они навязаны, они дают много энергии, но я понимаю, что они энергию-то дают, но оно мне надо или не надо. Это знаете, как вот у женщин вот, красное пальто, синюю полоску с желтыми точками. Вот хочу, прям оно меня прет. Почему? Потому что мода такая. Хочу тоже быть модной. Это мое желание. Вроде как мое, я хочу. А с другой стороны, выйдешь на улицу, глянешь под рукавицу, да, Глянул он под рукавицу и увидел кобылицу. Кобылица-то была вся, как зимний снег была бела. Так вот, и увидела, что все такие через одного ходят в этих красных пальто с зелеными полосками в желтую точку и в оранжевую крапинку. То есть, и понимаешь сразу, нафига это я все? То есть, вот здесь бывает так, что желание навязано. Это вот один смысл. Другой смысл. Другой смысл... Когда мы прописываем желания, часто бывает, что мы прописываем свои желания, эти некоторые, из детства. То есть в детстве я хотела куклу, вот куплю себе, будет как раз. И в тот момент, когда вы прописали, не просто подумали, а надо обязательно прописать, потому что мозги связаны с моторикой, с руками, с пальцами, знаете, да, что каждый палец занимает определенное место у нас там в мозгу и действует на определенные, ну как бы они связаны между собой. Вот, поэтому э, ручками, значит, очень полезно детям дают моторику развивать, всякие кубики, лепки там, почему, чтобы мозги развивались. Так вот, э, когда вы это желание прописали, там, куклу какую-нибудь, уже вы потом по прописанному как бы уже чувствуете, что как будто оно сбылось. Стоит только прописать, и уже как будто это желание, ну да, кукла, все, вот так, все. Все. И проходит там какое-то время, вы потом смотрите, думаете, ну как кукла, ну кукла. И уже это желание, оно не оттягивает вашу энергию, потому что когда человек э, чего-то хочет, это э, может как забирать энергию, так и давать энергию. Поэтому там если вы будете дальше там куда-то учиться, я своим ученикам даю писать такие списки, что дает энергию, что забирает энергию, и потом, как это соединять, куда это все вставлять для того, чтобы продвигаться в своей жизни. Но сейчас ну, надо запомнить, что этот список нужен для того, чтобы понять, от чего вас прет, выбрать десяток этих желаний хотя бы для того, чтобы... Почувствовать, что вот, вот это хочу я, и вот это, и вот это, и вот это. Вот это мне дает больше энергии, это меньше. И посмотреть, мои это желания, не мои. Может быть, они навязаны социумом, соседями, родителями. Зачем вот выйти замуж? Зачем мне замуж? Непонятно. Ну а как же ты? А, а, а кто тебе стакан воды в старости подаст, да, например? И, еще, и мне надо искать, кто мне подаст стакан воды. Вот. А может быть и надо, а может и не надо. Вот, это первое. И второе, прописывается этот список для того, чтобы те желания, которые там из детства или прочее, чтобы, когда мы их прописали, они уже были как будто бы... Вот такой короткий спич. Спасибо огромное. Да, пожалуйста. Так, еще есть какие-то вопросы? А то ведь я начну Больше задавать. Нету. Спасибо вам большое, Игорь. Да, спасибо. Теперь у меня к вам вопросы. Вот вы сейчас проходите курс наш. Я понимаю, что на наши открытые встречи ходят те, у кого время есть. Там не все далеко, да? Вот. Но для меня это тоже очень классно. Почему? Потому что я могу на все вопросы вот так развернуто ответить и, как говорится, вам рассказать. То, что они рассказывают даже в самом курсе, потому что там нет столько времени. И у меня тогда вопрос. Может быть, что-то есть у вас такое, чтобы вы еще хотели бы, чтобы я добавил в наш курс, пока у меня есть такая возможность. Дополнительный, может, какой-то модуль. Про что-то, может быть, вы хотели еще дополнительно. Или не хватает какой-то информации. Люди, да. И Игорь, слушайте, у вас так все структурировано, и не так много информации. Я вот на эти видео слушаю по несколько раз, вроде я одно тоже уже все это знаю, но все равно каждый раз что-то новое. Да. Я же даже не знаю, когда была кнопка, брать, брать, записывать или что, все, все вроде важное, вроде все как бы повторяется. И вот, честно говоря, в голове каша. То есть, э, не знаю, может быть... На этот вопрос я смогу вам попозже ответить. Сколько у нас 18 да, занятий? То есть еще через пару занятий, я буду готова вот дать обратную связь. Угу. Значит, э, я свое, да. свое мнение скажу. Да, можно? Да, конечно. Конечно, Александр. Ага, не перебил а, блядь, ну, а, да. Я так веду конспекты, потому да. что когда отвечаешь на задание. Там, допустим, что понравилось, что еще хотел бы. И по конспекту легче это пробежаться, уже написанное понимаешь. И действительно я тоже по несколько раз смотрю уроки. Не знаю, у меня каши нет, у меня все понятно, все вполне хорошо. Еще впереди, я так понимаю, примерно 4 урока, и поэтому просить еще о чем-то сейчас вот вообще рано. Потому что вы столько даете, еще столько дадите. Ну, да. Тоже Потом, может быть, чего-то спросим. Так мы слушаем, действительно, мы еще и задаем вопросы, и получаем ответы, поэтому вполне сейчас достаточно. Mm -hmm. так, хорошо, ну, я хорошо. сейчас отвечу Олесе насчет а, каши. А, Олеся, дело в том, что э, у всех сознание работает по-разному. Я вот тоже из вашей серии, вот когда я что-то изучаю, у меня каша в голове, но потом это называется, такой есть термин, провалился жетон. Знаете, как раньше в метро бросали жетон железный? То есть, бах, жетон провалился. И вот вся эта каша, она прям раз, начинает структурироваться. И иногда непонятно, для чего это, как это. Кажется, что вот темный лес, ничего, вот кажется, набросано там. Видите как? Вот два разных мнения. Как у Амара Хаяма. В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь. Другой луч солнца золотого, понимаете, да, в одно окно смотрели двое. Вот. Это означает, что у вас просто по-разному работает сознание. И вот некоторые вещи, допустим, вот у кого-то уже было, была, что называется, почва для того, чтобы это структурировалось, а у кого-то ее не было. И ничего страшного, ничего страшного. Здесь, здесь, Олеся, что надо делать? Надо задавать вопросы. Есть такая возможность, у вас такая уникальная возможность, пока мы идем там первый заход, мы сейчас даже специально вот так сделали, сейчас еще будет там к вам, к вам придут еще люди скоро. Вот. Но пока нам надо обкатать, как говорится, посмотреть, что, куда и как. Я по возможности, вот моя задача какая в этом курсе – Конечно, если начну все рассказывать, то там будут очень-очень много. Моя задача – дать основную нить, и потом вы на нее уже можете наращивать уже какие-то другие. вот То, что мы делаем вот эти созвоны, это для того, чтобы вы могли спросить, если что-то непонятно, что-то там какая-то есть размытость. Вот для этого мы и собираемся, для того, чтобы я это прояснил. И когда я вам проясняю, у вас как-то уже облегчение получается. Но вы смотрите следующий урок, и опять что-то новое, опять что-то такое. Я стараюсь вот эти уроки делать каким образом? Чтобы там была часть была того материала, который вы должны знать, чтобы было к чему цепляться. И к нему прицепляю то, что вы не знали, к примеру, или то, что вы не догадывались. И поэтому оно вот так вот так вот нормально ложится. Вот. Понятно? Да, понятно. Я же просто с перезагрузки тут вернулась из Таиланда, поэтому мне еще не тянуть. А, понятно. Обычные. И еще, знаете, что вы часто говорите, что вот люди вашими визуально очень хотят задать нескромный вопрос. Сколько стоит? Буду думать. Не, ну, вы напишите, мы, мы разберемся. Вот. Да, спасибо. Да. Таиланд, да, я три года почти в Таиланде прожил, понимаю, о чем вы говорите. Хорошо, ну тогда, если все, мы тогда, с вашего позволения, на этом закончим. Я благодарен вам за то, что вы приходите, задаете вопросы, и у меня тоже открываются некоторые понимания, что мне и как еще дальше улучшать. Нет предела совершенства, что называется. Вот. Тогда, значит, все, дорогие дамы, да, на сегодня. Благодарность вам. Все, спасибо, спасибо большое. И Станиславу. Да, и Станиславу. Он всегда, он сегодня очень занят, я знаю, но он все равно всегда поддерживает меня. Итак, тогда по, по, по обыкновению, дорогие друзья, на этом, пожалуй, все. С вами был Игорь Мерлин. Пока-пока.